очень много знакомых лиц, с которыми мы уже неоднократно и не двукратно даже встречались. Большое спасибо Гален Борисовне за такую возможность предоставленную, за теплые слова и вообще за все-все-все, что в моей жизни произошло с ее появлением в 96 году. В моей жизни, когда я зашла в аудиторию, увидела как она читает лекцию по парадонтальной хирургии, поняла, что больше ничем я в своей жизни не хочу заниматься, кроме как... Да. В аудитория аудитории Первого медицинского института. Да, да, да. Это, показывала... это ваша была первая пробная да, лекция, когда вы пришли что-то рассказывать студентам, хотя вы уже работали с докторами в институте повышения квалификации, да, а вы пришли в Вальмаматор почитать вот эту пробную лекцию, я случайно просто шла мимо и зашла на ваш голос. Произошла вот такая вот ситуация. В 1996 году, 22 года назад это было, получается. С тех пор продентология является не только смыслом в моей жизни, наверное, но и любимой, любимой профессией, в которой столько всего еще можно сделать, придумать, изобрести, что творчество двигает этот процесс поэтому галина борисовна огромное спасибо вечная вечная признательность моя ну, наше моя дальнейшее жизнь. сотрудничество так вот оно плодотворное продолжается дорогие доктора коллеги очень приятно что вы в воскресенье в девять утра все приехали к нам вместо того чтобы отдыхать и быть со своими близкими я надеюсь что мы сегодня в раскроем какие-то интересные для вас области знаний, кто-то может быть что-то повторит для себя, кто уже был на предыдущем курсе. В любом случае, сегодня абсолютно новая программа на базе, естественно, классических фундаментальных техник и методов. Сегодня мы будем с вами разговаривать в первой половине дня о лечении одиночных рецессий в области зубов. Это то, что нас ждет до обеда. Мы рассмотрим две техники достаточно подробно. Я покажу их сама на мастер-классе на биологической модели. И таким образом уточним все детали, которые, может быть, где-то были скрыты от вас. Также мы сегодня в конце дня, рассмотрим некоторые новые возможности применения вот этих вот методов при различных сочетанных патологиях, как правило это будет взаимодействие с врачами-ортодонтами это то, о чем мы еще пока не говорили но то, что, здравствуйте, является достаточно важным и актуальным в нашей повседневной клинической практике и также я бы хотела рассмотреть очень подробно в этот раз осложнения, как, с которыми наверное, после может быть, двухлетней давности курса, трехлетней, кто-то начал сталкиваться, появились вопросы, я надеюсь, и это было бы очень интересно об этом поговорить. Ну и так мы готовы начать с одиночных рецессий. Я сейчас хотела бы уделить внимание ваше... Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вспомните, кто уже был сокращение, которым мы будем сегодня пользоваться. Это то, что будет сегодня постоянно на слуху на экране, поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Обращаясь к тому, что вы получили на руки, у нас сегодня с вами будет немножко такой формат, для вас может быть интересный. Я вам предлагаю воспользоваться раздаточным материалом для того, чтобы прорисовать вместе со мной всю технику, для того, чтобы вам было мы все мануалисты-стоматологи нам когда мы руками пробуем намного проще потом да, перенести технику с модели в рот пациенту. поэтому это такой интересный прием вот мне кажется, что он очень помогает в понимании того, что вы делаете потом во рту если с сокращениями все ознакомились я тогда расшифрую и каждый проговорю еще раз я не убираю слайд для того, чтобы дать вам возможность еще раз все это закрепить у себя ширина кератинизированной десны или ее иногда называют ширина прикрепленной десны это вертикальное измерение вы все помните, да? Начинается оно от свободной десны, от границы и до мукогенгивальной границы. Прикрепленная ли кератинизированная всего лишь расхождение перевода с английского языка. Никаких э, каких-то кардинальных особенностей, они и отличий друг от друга не имеют. Единственное, что кератинизированная десна, если разбираться геостологически, там будет просто большее количество кератоноцитов, которые на поверхности образуют вот этот вот край красивый попорчатый слой такой для фотографии именно но клинически не несет это никакого значения поэтому но ну, мы будем говорить возможно вот таким привычным языком для вас УКП, уровень клинического прикрепления это прикрепление всех тканей начиная до да, костного пика то от чего мы отталкиваемся потому что высота костной ткани в области рецессии диктует ее прогноз и успешность ее лечения Глубина зондирования, это понятное. мы <клёх> парадонтологическим по кардиоэронным зонтом измеряем глубину зубо-десневой борозды. Глубина рецессии измеряется от цементной малевого соединения до зенита рецессии, то есть высшие его точки. Цементно-эмалевое соединение, э, свободный тканевой трансплантат и свободный деэпитализированный трансплантат. Мы о них поговорим, я немножко выделила в этот раз презентация этот локус, потому что достаточно просто интересны эти расхождения, и мы поговорим о том, что, к чему мы сейчас пришли, да, в общем-то во всем мире парадонтологи пользуются свободным э, десневым детабилизированным трансплантатом уже на сегодняшний день, потому что есть нюансы забора. И толщина кератинизированной десны – очень важный показатель, о котором мы будем сегодня достаточно много говорить. А в самом конце сегодняшнего дня нас ждет еще обсуждение дистрофических процессов в области имплантатов. И там вот этот последний показатель выйдет просто на первое место, и мы будем все время да, пользоваться данным сокращением. Ну и мы пройдем по классификации. Миллера, которая до сих пор рекомендована в ВОЗ с 83 третьего года. Она на сегодняшний день является базовой для всех рецессий, никаких других более интересных классификаций не было предложено. Она является не совсем полной возможной, есть множество показателей, которые она уже не учитывает. К этому, конечно, привело развитие пародонтологии как таковой, развитие вообще стоматологии, как науки, как, не просто как прикладную медицина Поэтому мы сегодня все равно основываемся только на классификации рецессии по Миллеру, с учетом тех фактов и нюансов, и признаков, которые в нее не входят. На слайде вы видите показатели, которые мы только что все обсудили. Вполне они в общем, ясны всеми, вы все клинически уже подкованы в этом вопросе, поэтому на вот таких зубах, а не на картинках, вам, наверное, проще да, определить класс рецессий. Начнем мы с первого. Естественно, первый класс рецессий подразумевает наличие прикрепленной десны опекальные рецессии. Что это значит? Что над зенитом рецессии, после свободной десны, начинается зона э, прикрепленной десны. То есть ширина кератинизированной десны, какая-либо, хоть она и полмиллиметра, но она есть. В любом случае это будет... Первый класс. На этом экране всем же видно, да? Хорошо? Ну, прекрасно. Значит, смотрите, что смотрите, о чем мы говорили с вами. Вот первый класс рецессия. Это зона свободной десны, прикрепленная или кератинизированная десна, цементное малевое соединение, уровень клинического прикрепления и сама глубина рецессии. Почему это первый класс? Сосочки все сохранны. Прикрепленная десна над зенитом опекальнее а рецессии. В принципе, глубина рецессии на класс никак не влияет. Здесь имеет значение всегда, если прикрепленная десна над зенитом рецессии. Второй класс. Прикрепленной десны нету здесь. Мукогенгивальная граница сразу... Вот видите, где помечено, вот здесь вот заканчивается глубина зондирования, а вот здесь начинается мукогенгивальная граница. В этом отличие первого класса от второго, что всегда очень просто определить. Как только вы оттягиваете хорошенечко слизистую, вы видите мукогенгивальную границу, и при зондировании вы понимаете, что ваш зонд фактически упирается уже в границу мукогенгивальную. Вот здесь виден второй класс, очень тоже хорошо. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая...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 Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смоляков. Великолепно, подача информация, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна.